Преподобный Нил Столобенский родился в семье крестьянина в небольшом селении Новгородской епархии. В 1505 году он принял постриг в обители преподобного Савы Крыпецкого, близ Пскова. После 10 лет подвижнической жизни в киновии ударился на реку Серемлю в сторону города Осташкова, где 13 лет вел строгую аскетическую жизнь в непрерывной брани с кознями дьявола, которые выражались в явлениях призраков, гадов и диких зверей. Многие жители из окрестных мест стали приходить к преподобному за наставлениями, но он стал этим тяготиться и молил Бога указать ему место для подвига безмолвия. Однажды, после долгой молитвы, он услышал голос ⁇ Нил: иди на озеро Селегер ⁇ Там, на острове Столобенском, ты можешь спастись. От приходивших к нему людей преподобный Нил узнал, где находится озеро, и придя туда, был поражен его красотой. В середине озера, покрытый густым лесом остров, на нем преподобный нашел небольшую гору и выкопал пещеру, а спустя некоторое время построил хижину, в которой и прожил 26 лет. Подвиги строгого постничества и безмолвия сопровождал еще и другим особенным подвигом никогда не ложился спать, а позволял себе лишь легкую дремоту, опираясь на крюки, вделанные в стену кели, Богоугодная жизнь преподобного много раз возбуждала зависть врага, которая проявлялась через злобу местных жителей. Однажды кто-то поджег лес на острове, где стояла хижина преподобного. Но пламя Дойдя до горы, чудесным образом угасло. В другой раз в хижину ворвались грабители. Преподобный сказал им, «Все мое сокровище в углу кельи». Там стояла икона Богоматери. Разбойники стали искать деньги и ослепли. Тогда в слезах раскаяния стали они молить святого о прощении. Известны и многие другие чудеса совершенные преподобным. Он безмолвно отказывался от приношений, если совесть у приходивших к нему была нечиста или они находились в нечистоте телесной. В предчувствии кончины преподобный Нил приготовил себе гроб, а к самому времени представления прибыл на остров Игумен одного из близлежавших монастырей и приобщил его святых тайн. По уходе игумена преподобный Нил в последний раз совершил молитву, окодил святые иконы и келью и предал Господу бессмертную свою душу 7 декабря 1554 года по старому стилю. Прославление его святых мощей, ныне почивающих в Знаменском храме города Осташкова совершилась в 1667 году с установлением празднования 27 мая и в день представления. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Святителя Амвросия, епископа Медиаланского, преподобного Антония Сийского, преподобного Иоанна Постника Печерского в ближних пещерах, мученика Афинадора, преподобного Павла Послушливого, мученицы Филофея, мучеников Сергия Гальковского, Андроника Барсукова, священномученика Антония Попова, пресвитера, священномучеников Сергия Голощапова, Михаила Успенского, Сергия Успенского, пресвитеров, Никифора Литвинова Диакона, преподобномучеников Галактиона Урбановича Новикова и Гурия Самойлова, мученика Иоанна Демидова, священномучеников Петра Крестова и Василия Мирожина Пресвитера. Совершается празднование Селегерской Владимирской и кони Божией Матери. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло,